Приветствую вас, друзья, на канале Индекс Рейт, анализ рынка на сегодня, 18 июля 2022 года. Сегодня мы с вами посмотрим на главную криптовалюту, посмотрим на некоторые индексные и индикаторные показатели и также в прицеле моего внимания сегодня криптовалюта Dash. Поэтому, если вы еще не подписаны на данный канал, то рекомендую обязательно подписаться, поставить лайки, оставить комментарии и также не забывать подписываться на телеграм-канал, телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Ну а мы с вами давайте начнем. Традиционно посмотрим на индекс страха и жадности, он нам показывает отметочку 20, рынок у нас в хорошем отскоке, в основном тепловая карта у нас зеленая и также индикаторы по главной криптовалюте показывают зону покупок. Давайте сразу посмотрим на ликвидации, за последние сутки у нас ликвидировано 85 тысяч трейдеров на общую сумму 395 миллионов долларов и потери конечно несут шортовые позиции. Также давайте посмотрим на соотношение коротких длинных позиций, тоже за последние сутки у нас доминируют лонговые позиции 50. На целых 24 сотых процента хотел также обратить внимание на индекс альт сезона он немножко прирос вышел с диапазона 20 и сейчас показывает отметочку 35 двигается в сторону альткоин сезона и давайте посмотрим сразу же на доминацию она у нас показывает отметку 42.70 и снижается. Обратите внимание на трендовые индикаторы. У нас активная нисходящая динамика и сейчас полна на индикаторе ADX, заворачивается в красном цвете и говорит нам о том, что нисходящая динамика может дальше развиваться, тем самым уходя от биткоин сезона в сторону сезона. Также давайте посмотрим сразу же на индекс доллара США. На графике мы видим первую свечку Хейкенеши, нисходящую. Видно, происходит залом сейчас по индексу доллара США. Индикатор показывает активную динамику пока еще. Но обратите внимание, ADX индикатор говорит нам о том, что потихонечку завершается восходящее движение и идет загиб по кривой. Так что если это продолжится вот в таком вот диапазоне, то мы скорее всего можем увидеть продолжающийся нисходящий тренд. Давайте сразу же посмотрим на Набор классических индикаторов Сайфер нам. Сейчас показывает, что мы достаточно серьезно перегреты по стахастическому RSI, волна моментума тоже наверху, отрисовали красную точку и вероятнее всего будем двигаться вниз. То же самое показывает и Cypher A, красная точка, и Sequental завершил свое движение по тренду и показал нам первую нисходящую свечу. Также хотел обратить ваше внимание на интересные новости, которые вышли совсем недавно. Все мы с вами помним, что Федеральная резервная система США сейчас должна была изымать ликвидность с рынка и повышать процентную ставку. Что касается повышения процентных ставок, мы уже об этом говорили, рынок ожидает 0,75%. К 28 июля заседание Федеральной резервной системы будет 28 июля. В преддверии этого также ожидается у нас и индексные показатели по рынку жилья, что тоже немаловажно и что может спровоцировать, я уже говорил в одном из своих последних обзоров, повышение процентной ставки до 100 пунктов, но вероятнее всего, конечно, сохранится 0,75. Но при всем при этом, обращаю ваше внимание, что вместо того, чтобы из Ликвидность с рынков, Федеральная резервная система нарастила баланс. Это очень интересно и самое главное, что это в свою очередь сейчас и подталкивает рынки. Ко всему прочему также совсем недавно мне попалась информация о том, что у нас сейчас набрано огромное количество шортовых позиций по индексу S&P 500. Ну, те, кто впервые на рынке никогда не слышали о том, как происходят хорошие отскоки, обычно рынок летит либо на лонговых позициях, либо на шортах. То есть идут ликвидации по шортам или идут ликвидации по лонгам. Это дает обычно достаточно сильную динамику для рынка. Поэтому сейчас отскок вверх вполне себе вероятен, в том числе и по S&P 500. Тот отскок, которого все достаточно давно ждали. Если мы посмотрим на индикаторы по главной криптовалюте, он Chain показатель MVRV Z-Score. Обратите внимание, мы сейчас пересекаем нулевую отметку. Если посмотреть внимательно на этот индикатор, то мы выходили за нижнюю границу. В целом этот индикатор показывает зону перекупленности или переполнения проданности мы выходили на отметку максимально в минус 0,63 однажды выходили в минус 0,47 это было в 2015 году и также в 2019 году выходили на отметку минус 0,47 сейчас мы на нулевых значениях поэтому потенциал снижения после какого-то движения вот здесь как было раньше и вот тут у нас сохраняется также обратите внимание и на индикатор активных адресов сейчас мы находимся в перегретости на среднесрочной перспективе у нас возможны волнообразные движения в рамках того самого диапазона который у нас отрисовывается на похожем графическом паттерне медвежий флаг сейчас мы перейдем к биткоину и посмотрим более внимательно в дополнение также хочу обратить внимание на он чейн индикатор nvt сигнал он нам тоже показывает, что мы сейчас двигаемся с нижних значений вверх и уже достаточно давно находимся в зоне перепроданности. Индикатор показывает отметку минус 3.45. Отметочка, например, в 2018 году у нас была минус 2.94. Согласно этого индикатора мы достаточно хорошо уже перепродались. Главная криптовалюта пытается прорваться через верхнюю границу вот этого вот флага. Это медвежий флаг, насколько вы помните, я неоднократно его показывал И у нас есть также потенциал отработки этого медвежьего флага по флагштоку где-то в зону 12 тысяч долларов США, об этом говорит и достаточно большое количество сейчас экспертов и в том числе он chain показателей. Но при этом у нас сейчас возрастающая динамика, четвертая свеча по секменталу, у нас есть некоторая неопределенность, свечка и последняя мне нравится не очень, поскольку у нее есть нижний фитиль, обычно это говорит о том, что есть некое замедление тенденции. При этом мы пытаемся прорваться через верхнюю границу этого флага, там же идет консолидация пунктирной трендовой паутины на отметке сейчас при примерно тысячи долларов сша если прорыв удастся и мы закрепимся выше сейчас при этом закрепившись через отметку 21 600 мы сможем прорваться к следующей пунктирной паутине на отметке в районе 23 924 если и здесь прорываемся дальше динамика будет восходящей то главная консолидация сейчас объемов у нас будет где-то в районе 25 25000 но при этом надо учитывать что у нас волна момента уже достаточно хорошо развивается при том что rsi стих находится в перепроданности это может нам придать еще импульса но в любом случае нужно обращать внимание в первую очередь на сайфере на индикатор money flow он является приоритетным осциллятором внутри этого индикатора. Если манифлоу уйдет в зеленую зону, то, конечно, отскок будет еще сильнее. Давайте посмотрим на младшие часы, чтобы определить динамику развития как раз-таки осциллятора манифлоу. Я сейчас начну сразу с 6 часов. Обратите внимание, на 6 часах мы уже достаточно серьезно перегрелись. Индикатор RSI стахастически начинает эту перегретость показывать, засветляя волну красным цветом. Видим, что идет снижение по свече хайконеши. Третья свеча по секвенталу немножко слабенько сейчас показывает максимальное значение. Также стоит обратить внимание, что если мы по этому индикатору уйдем сейчас на коррекцию, то в целом в движении внутри флага у нас может происходить вот такая вот динамика. И это не стоит исключать. Если это будет происходить, то нижняя граница у нас будет на отметке 2200 20 по-прежнему диапазонный трейд. Под 2200 20 только ушли к более верхней границе в район 22750. Также хотел бы посмотреть на локальные трейды. На двухчасовом таймфрейме мы уже перегрелись. У нас отсвечена индикатором шестая свеча Хайконеши и она отрисовывается в форме волчка. Это означает, что перегретость по стахастическому RSI и волна ему наверху может толкнуть сейчас нас на поддержку. Где-нибудь на отметку сначала 21.800 примерно плюс-минус, а дальше можем уйти на отметку 21.600. Ну и давайте сразу посмотрим, что у нас сейчас по дэшу. Начнем с дневного таймфрейма. Dash по-прежнему двигается в диапазонной торговле. Также нижней границей выступает очень важный уровень. Еще раз хочу его показать для тех, кто не видел. Этот уровень минимальных значений декабря 2019 года, и его удержать нам было приоритетно. Сейчас мы консолидируемся где-то примерно возле него. Обратите внимание, мы пытались прорваться ниже. Секвентал закончил динамику на недельке, ушел дальше по инерции, до последней свечи отрисовали ее в виде молота, после чего оттолкнулись вверх. И сейчас первая свечка достаточно слабенькая по хайконеше, но при этом это еще не означает ничего, поскольку у нас в глобальной перепроданности находится стахастический RSI, и мы мы отрисовали только первую, на мой взгляд якорную волну с зеленой точкой индикатор нам подсвечивает завершение гребня волны и попытку вырваться вверх. Если посмотреть на дневной таймфрейм, то консолидация может еще продолжиться. В узком диапазоне нижняя граница 38 примерно плюс-минус 39, верхняя граница это где-то на отметке 54 также здесь пунктирная трендовая паутина желтая выступает поддержки на уровне 39, ну а в верхней границе выступает в районе 54-55 это как раз таки трендовая паутины оранжевым цветом, она у меня обозначена пунктирной, ее видно. Прорыв через нее для нас является приоритетом для того, чтобы продолжить восходящую динамику. Но если мы посмотрим на дневку, то сайфер нам показывает отличное движение по манифлоу, оно сужается и также у нас есть якорь на дневке, средний триггер и малый триггер. И все они завершили формирование и волна моментума сейчас идет на отрисовку вверх вместе со стахастическим RSI, который тоже был достаточно уже Перепродан. Поэтому движение вверх вполне себе вероятно на дневке еще. Но вопрос, выйдем ли мы за зону консолидации, пока непонятно. Все будет, конечно, зависеть от той динамики, которая будет происходить на рынке. С точки зрения того, что у нас на младших часах, давайте 6-часовой таймфрейм. По 6 часам перегрелись, видно, отрисовали девятку на секвентале. Также подсветили свечку, она очень маленькая. В принципе, в у нас нет никакого движения, это такой некий флэт сейчас, замедление. И скорее всего вероятность разворота вниз на какую-то небольшую коррекцию у нас должна быть. Но активный манифлоу, если продолжит свое движение, то нам нужно дождаться пока эта коррекция произойдет. И также цена среднеизвешенного объема сейчас толкается желтая волна VWAP индикатора Cypher сверху вниз. И когда это произойдет, то мы можем оттолкнуться от поддержки где-то примерно 46-20 и попробовать продолжить движение дальше. Потому что дневка нам на это активно намекает. Вопрос, насколько высоко удастся это сделать Дэшу, действуя, конечно же, в главной криптовалюты, мы на это ответить не сможем. Надо будет наблюдать за тем, что будет происходить сейчас в ближайшую неделю. Я думаю, что в преддверии заседания Федеральной резервной системы рынок погонят вверх. Ну и с учетом того, что накачка ликвидности от Федеральной резервной системы прошла и также шорты на S&P 500 говорят о том, что отскок, вероятнее всего, будет достаточно динамичным. После чего я пока что сохраняю свой прогноз и говорил об этом. Обязательно посмотрите на канале CryptoCommons 2.0. В субботу 16 числа был криптогон. Очень интересное, очень интересное мнение, в том числе там же я высказывал свое. Я думаю, что после какого-то отскока нам все-таки 30 тысяч Вряд ли дадут Перед заседанием Федеральной резервной системы Будут отчитываться высокотехнологичные гиганты Apple, Amazon и так далее Также стоит учитывать, что в сентябре будет квартальная экспирация по фьючерсам Последний квартал все опционы были открыты на путь И я думаю, что сейчас может произойти то же самое И если это произойдет, то сентябрь, август и сентябрь Рынок после отскока может дальше продолжить нисходящую динамику в зону капитуляции. Если это произойдет, надо учитывать, что все альткоины могут провалиться еще ниже. Как я и сказал, по дешу главное сейчас удерживать отметку в 39, но если этого не произойдет, мы свалимся на следующую пунктирную трендовую паутину в зону 25-26. На этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подпишитесь, поставьте лайки, поддержите канал комментарием и обязательно подпишитесь на телеграм Телеграм-канал телеграм-чат. Ссылка в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Также ссылочка на канал CryptoComance 2.0 будет в описании к этому видео обзору. Ну а с вами был Гоша, канал Rate и до новых встреч!